Теперь, когда ты готов поговорить, я бы хотел кое-что узнать. Ленни у Васкиса, и Кейн не в восторге от этого. Поэтому ты здесь, не так ли? Ты не знаешь, с чем связываешься. Ленни известно все, да, Джерика? Считай, вы оба уже трупы. Но Кейн знает, и ты тоже, что без Ленни, сколько бы ходов вы ни делали, вы не остановите, остановите Васкиса, да? Кейн в Вегасе, он уже знает, что Васкис идет за ним. Поэтому мы с тобой навестим Кейна. Я сломаю тебе шею собственными руками. Бразильцы. Думаю, они хотят с тобой поговорить. Shake Push it. Push it. I'm a